Но я вам приведу один пример. Помнишь историю про то, как умное голосование победило в Томске, в городской совет Томска? Ну да. И более того, в городской совет Томска были избраны два человека, которые шли от штаба Навального. Так вот я вам рассказываю, что эти депутаты проголосовали за бюджет Томского горсовета, представленный Единой Россией, мэром от Единой России.